Привет, земляне, с вами Брис И Перпин, вы пришли с миром И тема сегодняшнего ролика Как найти свой стиль Это как, знаешь, магия Стиль, он, короче, сам тебя находит Это не ты его ищешь Это он тебя находит, как те Драконы в аватаре, которых Типа ты должен приручить, но они должны Хотеть тебя убить, вот тот стиль, который Хочет тебя убить, вот это твой стиль Ничего не поняла, ну ладно Сначала мы, наверное, расскажем, как мы нашли свой стиль, чтобы вы понимали, как это обычно происходит, а уже потом, наверное, мы расскажем, как лучше всего его найти самостоятельно. И надо, наверное, обязательно или не обязательно еще раз в третьем ролике уточнить, что полностью копировать работы других авторов это плохо. И так стиль не ищется. Сейчас вот Перпин на своем примере это объяснит. Давай, Перпин, я в тебе верю. Ты уже говорила в своем видео о том, что один человек взял у меня стиль, но я просто хочу сказать, что... Даже, даже если вы хотите взять стиль, то нельзя говорить, что вы этого не делаете. То есть, во-первых, это очевидно. А во-вторых, если вы говорите то, что нет, я ничего не взяла, это полностью мой стиль, то это как минимум некрасиво, потому что этот человек так и сделал на самом деле. В любом случае, ребят, что-то взять, какую-то фишку, одну у автора, это окей. Потому что, когда вы понатаскали у других авторов их фишки, это уже, ну, как бы получается другой стиль. Такого просто в природе не существует. Но когда вы полностью копируете человека, вы просто как минимум показываете, что вы не уважаете его. Да? То есть да. некоторые люди, типа, говорят, да нет, если так у тебя украли стиль, значит, тебя уважают и любят. Это не так работает. Если я приду в магазин и украду хлеб, это не значит, что я уважаю пекарь который этот хлеб сделал. Потому что если бы я его уважал, я бы ему заплатила денег за этот хлеб. Да, поэтому если хотите воровать наш стиль, заплатите нам за это. Нет. Это не то, что я сказать твою мать. Но поскольку мы не хотим превращать этот ролик про то, что воровать плохо, как бы умные люди понимают это, неумные, ну, они не умные, им только посочувствовать, поэтому давай все-таки мы расскажем о том, как мы нашли свои стили, и расскажем о том, как надо делать. Да, и я иногда, наверное, начну с себя, потому что... Частично эта тема совпадает с темой того, как я нашла свой стиль. Я уже говорила 200 340 раз то, что я ну, первый мой стиль это был аниме. То есть я просто любила аниме смотреть, я любила его рисовать, естественно. И а Я в какое-то время рисовала стиль аниме потом я нашла художницу, которая мне очень сильно понравилась. Это была Поп. У нее был, естественно, легкий стиль, который не нужно было там изучать анатомию и прочее, прочее. Поэтому я взяла стиль ее для того, чтобы рисовать так, как она. Потому что мне нравился ее стиль, мне нравились ее анимации, мне нравились ее комиксы. Она мне просто нравилась. Но после этого, когда скилл уже начал повышаться, я поняла то, что этот очень гиперболизированный мультяшный стиль меня ограничивает в каких вещах, например, те же самые складки на одежде. У нее во стиле просто это не предусмотрено, то есть она эти складки на одежде никогда не рисует, а мне, ну знаете, очень хотелось попробовать сделать плечи шире, одежду более реалистичный, ноги такими, как обычные ноги, они а как она рисует. И я начала просто от этого отходить, просто потому что, ну, я повысила свой скилл. И после этого я уже даже помню то, что я одно время еще Мизуки чем увлекалась, тоже пыталась что-то там делать, как она, но мне меня Ничего не получилось, потому что, несмотря на то, что ее стиль выглядел довольно просто. Ой, вы бы видели, какой она делает покрас. Это так можно... 20, представляете. <свят> я смотрела спидпэйнты Мизукича, даже не спидпэйнты у нее там, по-моему, стримы были. И я просто смотрю и вижу, как она два грёбаных часа рисует блики на волосах, два часа. я думаю, что все таки <свят> дело в том, что она отвлекалась на чат, если это был стрим. На стримах, кстати, очень тяжело рисовать. Спасибо, да, кстати, всем, кто поняли. там был. <свят> да и спасибо всем, тем, кто сказал то, что она неправильно рисует руку. Камон, я её пофиксила ещё на стриме, я закончила эту Сраный спрайт, и к слову Я закончила на следующий день все оставшиеся спрайты Я сделала анимацию, я так горжусь собой Я хочу, чтобы вы тоже мной гордились Хорошо, они будут тобой гордиться Я не уверена, я еще пока подумаю над этим Обидно. Вот. И после этого я начала увлекаться вообще разными художниками. Потому что я вклинилась в художественную тему. У меня появились друзья-художники. Я увидела их рисунки. Начала, ну, там, смотреть какие-то другие рисунки других художников. Что-то подчеркивать от одного, от другого, от третьего. Знаешь, я тебя послушала и поняла, что я не писала других художников по факту. Именно конкретных таких художников, да, типа, на которых подписываются, да. Я начинала рисовать тоже с аниме, но... Но я начинала рисовать с книг по аниме, то есть я училась по книгам, и я очень долго рисовала именно аниме вот это вот такое типичное в старых двухтысячных вот годах вот это аниме такое, <laughs> у них свой очень специфичный стиль, кстати люди еще говорят, типа вот если ты берешь стиль аниме, это же считается, блин у каждой студии просто свой стиль у каждого мангаки свой стиль аниме разных годов отличается по стилю, и при этом люди такие, ну блин, ну там же один стиль это такой. В смысле один стиль, они разные И после того, как я прочитала Все книги, выучила все там Приемы, конечно Выучила в кавычках, вы же видите, какие я рисую да? Мне типа стало скучно, я поняла, что Хотелось бы добавить что-то своего И я ушла в полностью Противоположный стиль, я начала смотреть Вот эти мультики Диснея Типа конкретно Gravity Falls, там Старт против Силзла, ну вот эти типично мультяшный Стиль, да, вы понимаете, о чем я Ты понимаешь, о чем я, как Вивзи Поп Тоже можно взять пример, и я начала рисовать уже в мультике. А затем я такая, стоять, а что если объединить полученные знания? Что же, блин, получится? Это не заняло один день, это не заняло два дня, это очень много времени ушло, и я много времени потратила, чтобы объединить стили, которые мне нравились. И примерно так я и вышла в свой стиль именно рисования, то есть анатомию, форму глаз, там рук, я не пи***ла ни у какого-то конкретного художника, просто потому, что когда я изучала рисование, я не знала, что есть комьюнити художников в интернет. Интернете. Я, я серьезно, я была очень мелкой. Я даже не думала, что художники заводят там паблики, инсты, типа, камон. Я думала, люди просто рисуют, сразу находят работу и все. Абсолютно такая же фигня. И вот покрасы я тоже делала под туториалом. Вбила там туториал по покрасу в диджитали, там, что какая статья выпала, то и делала. И по итогу только сейчас я понимаю, что лишь с недавних пор, может, последние три года, когда я сильно уже конкретно влилась в художественный комьюнити, я стала обращать внимание на другие работы. Но поскольку не все художники выкладывают процессы, я не могу, ну, сказать, что он конкретно делал. Я чисто на глаз такая, так, но ну, тут заблюрено, значит, надо тоже попробовать заблюрить. И вот так вот я и пришла к тому, что имею. Да, но справедливости ради хочу сказать то, что в моем стиле тоже очень много индивидуального, например, те же самые колени, про которые мне постоянно говорят. Эти колени были сделаны только из моей головы. Я им очень горжусь. Я горжусь своими глазами. Хочу сразу сказать, что я их абсолютно ни у кого не пью. Когда я говорю то, что можно взять у меня что-то из стиля, я имею в виду что-то из стиля. Потому что для меня стили строятся из стилей разных художников. Но ни в коем случае не полностью воровать чужой стиль. Это просто, ну, неестественно для человека повторять за каким-то одним другим чуваком. Потому что этот человек абсолютно другая личность. И стиль подстраивается в первую очередь под вашу личность и под ваши вкусы. И если у вас такой же вкус и такая же личность, как у одного конкретного человека, есть ли у вас что-то индивидуальное? Задайтесь этим вопросом. Но к слову про покрас. Я не считаю, что существует какой-то супер-мега-индивидуальный покрас в этом плане. Когда ты уберешь у чела только покрас, но это как бы не считается за кражу, потому что так, on, так делают все. У всех абсолютно одинаковые инструменты в фотошопе. Если кто-то возьмет у нас покрас, мы этого даже не заметим, потому что наш покрас в совокупности с нашим стилем, да, с анатомией, как раз и создает вот этот вот сам стиль. Я бы даже сказала, что у нас очень-очень похоже покрасить. Да, я бы даже сказала, что мы делаем это похоже, но как раз из-за того, что мы изначально рисуем анатомию не так, кажется, что по-разному. Но по факту это одно и то же. Так что, если кто-то заберет у меня покрас, я этого даже не замечу. Лучше найти нескольких художников. Я бы даже посоветовала больше десяти любимых художников найти и попытаться объединить любимые части, которые вам нравятся в них. Да, может вам нравится один, один художник, но вот, допустим, вам не нравится то, как он делает линии. Может быть, он делает закругленные линии а вам больше нравятся угловатые короче все это делается очень просто берете сети любимых художников да и просто смотрите как они рисуют Налично я бы как раз таки посоветовала начать с туториала просто поймите одну важную истину ваш стиль не делается за секунду то есть я даже не знаю как это объяснить но скилл растет и сейчас если вы допустим думаете что ваш стиль не очень и вы берете его другого художника просто взять и развивать скилл, потому что с течением времени, когда у вас развивается скилл, тоже вот как у меня, может быть вы найдете там стиль, для которого не нужен особенный скилл, но потом ваш скилл вырастет и вы уже не захотите рисовать в этом стиле, потому что ваш скилл слишком высокий для него, вы можете постоянно его менять, мы тоже не всегда делали одно и то же, я думаю, что мы сейчас, вот мы сейчас об этом рассказываем, но может быть где-то через год, через пару лет мы будем рисовать абсолютно по-другому, например. И если уж вы копируете чей-то стиль, вот, например, Перпин, когда она копировала стиль Вивизипопа, она же никуда не выкладывала эти арты, она рисовала их в стол. Да. Так и надо! Если вы уже воруете, то хотя бы не выкладывайте это в интернет, просто потому что люди вокруг вас не дебилы. Они увидят, что вы украли. И расскажут, скорее всего, автору. Авторы, как бы, ну, бывают добрые, а бывают не очень добрые, так что... Как Брис например... Короче, всем спасибо за просмотр. Всем удачи в поисках стиля. Я уверена, что вы справитесь. Потому что вы все да, очень просто талантливые. знаете, что если вы к этому стремитесь, вы этого обязательно добьетесь. Все наши подписчики просто очень талантливые. Вот кто не подписан просто, еще не нашел свой стиль. Вот люди, которые на нас не подписаны, но смотрят наши ролики, да, вот эти вот а, а большие проценты населения, которые почему-то не подписываются. Вот вы, короче, никогда свой стиль не найдете. Это я вам обязательно гарантирую. И скорее всего будете у кого-то одного человека, у вас всю жизнь будет тыкать пальцами о том, что вы копирщик, вы ничего не добьетесь, в итоге, скорее всего, у вас чуть ли не до самоубийства доведут, это вот я просто к слову говорю, я, типа, ни к чему Одна не Одна кнопочка решит все ваши проблемы со стилем. Но зато у наших спонсоров вообще все отлично, они абсолютно чудесно рисуют, даже если они никогда не держали стилус, я уверена, что они только возьмут его и сразу Монализа получится, спасибо вам большое. Всем спасибо за просмотр этого видео, надеюсь, оно было для вас полезным. Подписывайтесь на наш канал обязательно, если вы хотите найти свой стиль. Подписывайтесь на наши группы ВКонтакте, на Инстаграм, на Твиттер. И самое главное, если вы хотите быть успешным художником, то вам вот вообще никак нельзя подписываться на ТикТок. Да, а еще приходите на наши стримы, мы будем их анонсить в сообществах, в наших пабликах, на Ютубе будем предупреждать, так что чекайте все новости. Да, спасибо всем ребята. Ребята, и всем пока. Пока.